Дорогие друзья Привет. Вечер Сейчас 8 часов полдевятого После работы мы поехали Домой Чуть-чуть отдохнули Чтобы жара спала И сейчас Катаемся по Алане Приехали в район Оба Встретиться с нашими друзьями Надеюсь, что будет что-то интересное Что я вам могу показать Ну и конечно же Вы когда приезжаете в отпуск в Аланьи после захода солнца обязательно выходите на набережную на улице гуляйте потому что очень прохладно и классно многие из вас спрашивают про район оба в районе оба я уже делала одно видео чем примечательный район оба в принципе ничем в нем находятся отели магазины рестораны Вся инфраструктура есть, но это, конечно же, не центр, там нет никаких достопримечательностей, но из района оба очень легко доехать. На автобусе 1 и 101 до Центра Алании ехать примерно... Ну, наверное, минут 10, не больше. Поэтому, несмотря, в каком, несмотря на то, в каком районе Алании вы находитесь, где находится ваш отель, вечером обязательно садитесь на автобус или с друзьями можете скинуться на такси, Это тоже выйдет недорого, приезжайте в центр Алании, гуляйте и наслаждайтесь вот этой вот прохладой. Вы не представляете, потому что днем просто жарит воздух, как в сауне. Сейчас народу здесь на улицах никого нет, потому что здесь в основном жилые комплексы Сейчас время ужина также в гостиницах Поэтому мы подъезжаем к центральной улице В общем, если будет что-то интересное, я вам покажу И, как вы думаете, дорогие друзья, где мы находимся? Мы на заправке! Да-да-да, сегодня мы будем делать обзор турецкой заправки Приехали к нашему знакомому и сейчас покажем цены на топливо. Меропаван, сейчас мы в Шельде. Фиаты наши такие. Фиаты наши такие. Фиаты наши такие. Фиаты наши такие iki çeşit benzin ve iki çeşit şey var, dizel var ama LPG tank. LPG tank. Ayhan bu petrol nerede kalıyor burada? Altta mı? Bu altta depo. Var. Ne kadar büyük tanklar var? Yani o şeye göre değişiyor. Şehir içindeki şehir içindeki yerlerde en fazla 20 ton diye biliyorum. 20 ton. Hı hı. No, bu şem, zapravka, v centeri goroda. Да, друзья, в Турции заправки в центре города, прямо около жилых домов, и в Турции очень много заправок. Поэтому, если вы едете даже в какую-то глушь, как вам кажется, вы всегда сможете э, заправиться бензином, э, сходить в туалет, покушать. На многих заправках есть чай, кофе. Сможете купить какие-то вкусняшки, воду, самое главное, и так далее. И, э, конечно же, помыть машину, вот как мальчик сейчас делает помыть машину ну и вот здесь стоит наш мопед обзор на который вы хотели мы сделаем в скором времени этот мопед кстати у нас электрический мы его используем уже больше трех лет точно и ни разу еще не меняли батареи поэтому обещаю обещаю в ближайшем будущем я сделаю обзор на наш супермопед. Сейчас зайдем внутрь. Здесь можно купить мороженое, различные напитки, шоколадки. Ну и, конечно же, во всех э, заправках есть туалеты. Можно купить игрушки, какие-то э, запахи для машины, масло. В общем, много всяких разных интересных штук. Ну и, конечно же, подкрепиться. Здесь, в принципе, ничего особенного. Цены на заправках чуть выше, чем в магазинах. Но мы, когда путешествуем по Турции, мы обычно тоже покупаем на заправке. Здесь продается много разных орешков. Вот, например, смотрите. Такая пачка стоит 2,50. Чуть побольше 8,50. Я люблю больше всего вот такие вот орешки. Ну и, конечно же, друзья, фисташки из Газиан Тепа. Самые-самые вкусные в Турции и гуляя по торговому центру Аланем Сайханом, куда мы, кстати, опять не планировали вообще заходить. мы планировали в этот Бонер заходить. Мы заходили в пол. Да, купили это самое. Когда не планируешь что-то, получается всегда самое классное и интересное. И встретились с Валерием и с Марией. Вы из Москвы. Расскажите да немножко о себе. Мы из Москвы, мы здесь уже четвертый год. И, в принципе, для нас э, Алания, Махмоплак в частности. Это как уже второй дом. И, в принципе, я думаю, что так будет продолжаться еще долго, поскольку мы даже скучаем по, э, по, этому, по этому второму дому. По морю, по жаре, да. По фрукту. нет уже жары, да, фрукты, конечно, да жара уже уходит на второй план, мы уже привычные к этому mm -hmm. делу и никакого дискомфорта это нам не доставляет. Я занимаюсь гимнастикой и фортепиано. Ну молодец. А сколько тебе лет? Мне скоро десять. Скоро десять. И ты переходишь в третий класс. Третий класс. Молодец, какая. Турецкий учишь чуть-чуть? С детьми, с детьми играют дети? детьми играют, но турецкий ну, даже так не очень. Но понадобится, значит, очень ну, значит, У нас в доме и проживают и из Казахстана, ага. и из э, России, и с разных городов, начиная там Челябинска и с Екатеринбурга, Москвы, э, проживают из даже из Туркменистана, mm. вот, Многонационального востока. Да, походу. ну естественно да. Со соответственно турки. Mm. То есть да очень, очень многонациональный дом, И все живут. А сколько общем, вы лет уже год. вот так вот живете? Четвертый год. Четвертый да. год. Да. Почему я говорю, что и будем продолжать? Будем это продолжать <связь> Путешествуете ли вы по Турции, по окрестностям? Ну, дальше Алании мы не уезжали. Надо, а надо. Окрестности, окрестности, в принципе, все, что, все, что описывает в своих роликах Анастасии, везде мы были, практически везде. Ну, в некоторых местах были даже раньше. Там, угу. Допустим, как камеон Саподеры, мы были еще.. Раньше. Мы каждый год туда один раз хотя бы выезжаем ага. потому что, И мы купаемся именно Баетесь? Мы именно купаемся Мы не просто мы, там, посмотрели, уехали Мы именно в, в рабочей одежде В плане плавок и купальников ага. И именно там купаемся Именно это доставляет огромное удовольствие это... Маша, какой у тебя любимый фрукт? Какого ты любишь больше? Клубнику? Я Клубнику? Я Клубнику? Я она. А мама русская. Половина грузинка, потому что моя мама ну, тоже не половина русская. Нет, мама именно грузинка. Мама а я по-русски. Я вот могу сказать, сама я говорю, что я говорю, что мы смотрели поездку в Азербайджан, А нет, мы ее еще не выложили. Мы делаем только прямой эфир. И да, мы, кстати, вот что такое Да, мы, кстати, поедем 18 числа в Карс на поезде. Вообще по Турции у нас mm -hmm. будет 10 дней. И как раз в то время, когда мы будем в Карсе, я выложу вот эти все прошлогодние я что да, прямой эфир. Да, да, да. Да, да, Нравится тебе? Будешь, может, они в Грузию ездили, в этом году ездили ага. в Грузию, ну, я работала при а они жили здесь, ага. так как по закону можно два месяца ага. и еще месяц ага. добавить, но при этом нужно выехать и заехать, ага. соответственно, они месяц здесь пробыли, выехали бабушки в Грузию, бабушка ага. живет в Грузии, там на море тоже на черном, ага. вот, пробыли там едины, вернулись, ага. слушайте, ну молодцы, молодцы, так, что, да. все, у нас довольно в этом плане все изведано, приезжаешь на автогар ага. садишься в автобус, покупаешь билет, билет. едешь куда хочешь вообще Молодец. куда хочешь, автобусы очень комфортабельные вот многие говорят о том, что они боятся например, поехать куда-то на автобус. вот вообще скажите вот, людям, чтобы не боялись даже если они не знают язык их за руку возьмут и язык их. в общем-то да. подошел купил билет сказал М -м. куда вообще проблем каких бы то ни было связанных с языковым барьером или связанных скажем, с незнанием местности вообще все нет, решаемое. Да, а да. скажем, букинг или там какой у нас там, там отель есть, ну это, да, вы, снять если ты uh -huh. апартаменты или снять uh -huh. на букинге отеля, ты можешь там uh -huh. в любом Спокойно. в любом приложении. На букинге с Турции никак, конечно, уже не работает. Не в работает просто. в Турции. А нет. мы просто в Анталии снимали. Я на букинге снимал. С территории ну. Турции на Турции букинг не работает. но на любом другом сайте. Да, ну, да, Их на любом много. другом сайте. Да, то есть учить. можно зарезервировать номер в отеле в mm -hmm. любом городе, все работает. Mm -hmm. У нас было, было желание поехать все-таки на Кипр съездить mm -hmm. ну на наш северный на Кипр, в смысле наш, я турецкий, уже yeah. наш. <laughs> на, да. Я оговорился немножко, но все равно в нашу пользу оговорился. Вот, ну пока еще вот эта вот поездка не срослась. А так хотелось бы еще там посмотреть. тоже. Там классно, мы ездили да, да. позапрошлым году, не помню, там очень классно. Ну, да. я и сюжет да. помню тоже по Северному Кипру. Встреча первого, первого лайнера. А да, да, ваши, да, да. Тоже да. я помню. Но вот. на Кипр мы ездили до того, как мы начали канал вести, поэтому это было ну, точно два ну, года назад или ну, больше. Есть да. что посмотреть, да, в принципе, да, да, так да. Вот, хотелось бы. А так, немножко и дальше Антарии интересно было бы съездить. Это и, э, у меня вообще идея, что когда-то я, может быть, э, если будет чуть больше времени, смог бы добраться на машине прямо сюда. Из Москвы. Из Москвы. А есть ну, такие смельщики? Из Норвегии, едут из Голландии? Совершенно можно... верно. Особ... Причем есть такие, которые на велосипеде даже. Здесь смелости особой-то нету Здесь вопрос упирается даже не во время. Где-то примерно нужно четверо суток из Москвы добраться сюда до Алании через Грузию. Здесь вопрос э, упирается только один. Это граница э, Грузии и России. Там бывает, происходит просто ну, такое столпотворение да, автомобильное. До 7-8 часов бывает, ты можешь попасть в ту или в иную сторону. И я один раз в Грузию, то я ездил на машине доще. Еще пять 6 шесть А вот. Э, и обратно, когда возвращался, 7 часов, мы с мамой стояли на границе. Это очень тяжело. тяжело. Это тяжело. Если бы не этот вот... Злополучный вопрос mm -hmm. я бы Это было бы пока... да. да, да, да, В общем, вот такая вот у нас да, Классная да. встреча, спасибо большое Да, друзья, спасибо большое, что Когда вы нас видите с Айханом, вы подходите Не стесняйтесь, конечно же Потому что для нас самое главное Видеть людей вживую С которыми мы общаемся через экран Вы-то нас видите, мы вас тоже хотим видеть Поэтому, если вы нас видите Подходите, будем знакомиться Подкаться, снимать видео а самое главное, я считаю, что когда человек работает, а это работа очень серьезная, я имею в виду вашу работу, естественно, то даже обычное спасибо, которое должно быть все-таки и твой труд, значит, помимо материального какого-то вознаграждения, он еще должен иметь подкрас эмоциональный, я имею в виду вот такого плана. Поэтому, да, большое спасибо, когда вы пишете комментарии, благодарите. Сегодня прям куча комментариев. Спасибо, спасибо. Поэтому и вам тоже спасибо, что смотрите, пишите комментарии. И самое главное, да, Даже что... здесь смотрим. Да. Здесь, находясь в Турции, смотрим Анастасия. Ну да все, Айхан спасибо. уже устал, проголодался. Да. И пойдем мы пить. На второй. Ну что, друзья, вот такой вот очередной интересный вечер у нас получился. Мы опять встретились с нашими подписчиками. Хочу еще рассказать вам всем большое спасибо за классные комментарии, за то, что вы пишете такие добрые слова. Нам очень-очень приятно и надеемся, что наше видео вам помогает, в том, что вы приезжаете в Аланге и заранее уже здесь все знаете. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, увидите много нового.